Какая акуни с выкинем, блядь, смотрите да. <свот> а удочка <решил> просто лежала. <плодисплен> Блять, попалась. Я <служие> <плодисплен> Ну, чурогайка. <плодисплен> <плодисплен> да палатка примерзлая, пока окуней раскидал. 149 Акуней. И три чурогайки и на жерлицах два окуня. 151. Ч, хуёво. Нормально. Горбатый. Горбатый, ага. Да не, я пока так подумал, думаю, что это. Пока я смотаюсь, блин, с жерлицами с этими. Время пройдет. Короче, сейчас вот такой вот у меня улов, друзья. Тут у, нас у ребятишек еще улов, вот такой, вот такой, здесь такой же, щукан такой лежит. Там рыбаки продолжают рыбалку. Солнце садится уже. Похолодало, да? Похолодало, чуть-чуть ребятки. Ну, тут посмотрите, как человек живет пока. Я палатку складываю. О, карасики нормальные, кстати, друзья. На мормышку на опарыша два карася попалось. А, и у тебя на же, да, третий? Ай, вон точно в лесну попался тоже карась. Нормальные караси, видите? Сейчас посмотрим, как и Умный человек складывает палатку так, ага. И крайне. Так. Такой. один был, ни Еще и материал такой подобрал. Провод да. уже. тем щучкам щучка, крупнее, чем булять. все, нам пора сматывать. Ну все, かね сегодня порыбачили на зимней уличке. на мормышке короче, на мотыля, короче на балансир нифига не шло у меня, ни одной рыбки не поймал, Но клевало, окунь видать клевало, и вот на мотыля, на две мормышки на мураве короче вот половил чурогайки окуньков, три чурогайки и 151 окунь, вот сегодня, короче удалось рыбалочка. Можно сказать, что под первой леди речка коша Омская область. Ставим вот такой вот лайк. Ну, чуть-чуть, короче, не хотел давать вот. Нормально, короче, порыбачил.